Есть ряд механизмов, которые, ну, всего их девять, которые э, в процессе, скажем так, жизни мы осваиваем. И эти механизмы, они мешают вашей личности с телом быть в контакте. Любой э, процесс имеет, э, процесс взаимодействия внутреннего и внешнего, в том числе даже и, и внутреннего и внутреннего, имеет 4 этапа. Я приведу пример на еде. Первый этап называется «приконтакт». Например, вы ощущаете напряжение в районе желудка, но пока еще непонятно, о чем оно говорит. Вот это вот стадия приконтакта. Есть напряжение. Если вы обращаете внимание на это напряжение и замедляетесь, скорее всего, вы получите информацию о том, что хотите есть. Вот информация о том, что вы хотите есть, называется уже контактирование с потребностью. При контакте просто возник дискомфорт. Вот если, если вам дискомфортно, значит вы чего-то хотите, но не понимаете чего. Это по-любому, во всех ситуациях это бетонный. Задача – это дискомфорт не игнорить, а направить на него внимание, то есть сосредоточиться. Так, что-то мне как-то, не знаю, чешется тут или там какое-то напряжение. Сосредоточиться, чтобы получить информацию о чем это напряжение. Это будет контактирование. Когда вы начинаете предпринимать шаги для того, чтобы это напряжение удовлетворить, ну, например, вы встали, пошли там себе, взяли печенюшку там, или там, бананчик. Вот. Вы контактируете со своей потребностью, и как, только вы станов... как только вы начинаете есть, вы начинаете потребность удовлетворять. И с этого момента напряжение должно угасать. То есть вот. Напряжение говорит о том, что ваше тело выработало энергию, чтобы вы удовлетворили потребность. Вы за этой энергии пошли, взяли яблоко, начинаете это яблоко есть, тело испытывает облегчение, спокойствие, удовлетворение. И последний этап это послевкусие. Он называется постконтакт, когда вы, собственно говоря, потребность удовлетворили. Вот оно выглядит таким вот образом. То есть вот при контакте, Потом идет контактирование, потом вы удовлетворили потребности, потом идет ш -ш -ш на спад. Вот это вот рост энергии, это время. То есть вот такой вот простой график. Но мы со школы все помним. То есть идет возбуждение, оно нарастает, вы потребности удовлетворили, возбуждение ш -ш -ш спадает. Например, по лакта, думаю, вообще все понятно. Вот. Но.. А в этом вот графике есть механизмы, которые могут помешать вам это сделать. Самый первый механизм, он называется слияние. Проявляется он в том, что вместо того, чтобы сконцентрироваться на своем ощущении, вы начинаете концентрироваться на каких-то внешних предметах или людях. То есть вы, вы, вы становитесь в слиянии не с потребностью, а с кем-то другим. И это, естественно, отвлекает вас от себя и становится сложнее определить потребность. Понимаете? Ну, уже у всех было такое, там, периодически бывает. То есть, когда вместо того, чтобы почувствовать так, что это я хочу, вы начинаете, а что это я хочу вообще? А ты чего хочешь? Например, у других людей спрашивать. Или смотреть на их состояние, что с ними происходит. Вот эта вот тема со слиянием, она нормально до того момента, пока вы находитесь внутри мамы. То есть вы в слиянии с мамой 9 месяцев. И когда вы уже, ну, собственно говоря, родились, это слияние, оно должно постепенно, постепенно завершаться и приходить к автономии. То есть, когда вы уже сами свои потребности замечаете, осознаете. Первые годы жизни, скажем так, мудрая мама – учит ребенка понимать, чего он хочет, методом проб и ошибок. И ребенок тренируется, как бы обучается у мамы, и, скажем так, к моменту, когда он научился ходить, говорить, ну, по идее, желательно, чтобы он уже понимал, что он хочет там в туалет, там, или есть там он хочет, или спать там он хочет, или играть, и так далее. Ну вот, если мама не занималась этим качественно, то ребенок вырастает подростка, потом подростка вырастает во взрослого, и этот навык, контакт со своими потребностями не нарабатывается. То есть вот, я думаю, что вы встречали тех людей, которые ну, не знают, чего хотят. Вот они начинают спрашивать, там, вот вы, не знаю, там, пошли, например, в кафешку или там, в ресторан, и человек смотрит на меню и не понимает, что он хочет, заказывает то, что вы заказали. Вот он слияние с вами в этот момент. Он свои потребности не замечает, он просто повторяет то, что вы делаете. Его родители не научили в детстве этому навыку. Второй механизм прерывания контакта, он называется интроекция. Вот он находится здесь, тоже на этапе приконтакта. Как он проявляет, что такое интроекция? Интроекция – это когда ваше внимание залипает на каких-то правилах, установках, каких-то навязанных штуках. Как правило, интеллект начинаются «должен», «надо», «это хорошо», «это правильно», Там «настоящий мужчина то-то, то-то». Вот. интеллекты тоже сбивают ваше внимание и мешают удовлетворить потребность. Когда их много, все получается не то, все не так, то нельзя, это нельзя. Ну, например, вы сидите, возникло напряжение – Хочется там пойти налить себе воды и возникает интроект, там, показаться, например, глупым или там показаться некультурным. И вы себя чик подавили. Удовлетворение потребности не произошло, напряжение осталось. Чтобы напряжение не чувствовать, вы его подавляете, на подавление теряете энергию. К концу занятия будете себя чувствовать разбитыми. И в жизни, когда таких ситуаций много, представляете, к чему это приводит? Когда много интерактов у человека. Такие люди, они очень жесткие в своих убеждениях и очень жесткие, очень категоричные. Они всегда знают, как правильно, но, как правило, они очень сами несчастливы. Потому что вместо того, чтобы доверять тому, что действительно хочется, они доверяют больше каким-то правилам, каким-то инструкциям, которые когда-то они получили, например, в детстве. Эти инструкции в детстве были ну, рабочими, они как-то помогали там отношения, например, строить с родителями. Но потом во взрослой жизни эти инструкции перестали быть рабочими. И они доставляют как бы массу проблем. То, что касается интроектов, как это происходит. Дело в том, что до формирования вашей личности, когда вы начинаете, например, понимать, кто вы, какой вы, нет границ личностных. То есть, чтобы личностные границы были, вначале должна сформироваться личность. Личность формируется тогда, когда у вас развиваться начинает речь. Пока речь не развита, границ особо нет. И все, что вам говорят, вы в это верите. Мама говорит, например, там тебя нашли в капусте, ну прикольно, хорошо. Ну, в капусте, ребенок сразу же достраивает, как эта капуста выглядела, там, принесли там тебя аисты. Хорошо, айс-то принесли в капусту. Ну, то же ребенок достроил как бы, вот своим воображением это все. Вот. И так формируются интроекты. Без интроектов вообще как бы ну, нельзя жить. То есть в любом случае какие-то интроекты будут. Важно понимать, что любой интроект это правило поведения для конкретного контекста ситуации. То есть не на все случаи жизни какой-то универсальный принцип такой. В какой-то ситуации это работает, в какой-то ситуации это не работает. И более важным критерием, более значимым критерием является ваше индивидуальное ощущение в теле. Вот у вас идет возбуждение энергии, значит, это вам нужно делать, это, это про вас сейчас. Идет спад, значит, это не нужно делать, не про вас. А интеллект может говорить, там, ты там, должен идти там, работать на работу, быть там, не знаю, там, хорошим юристом или продавцом. А тело говорит, ну, хочу стихи писать, там, или там, блог какой-нибудь вести свой. Следующий механизм прерывания называется проекция. Он уже возникает на этапе контактирования. Проявляется проекция в том, что вместо того, чтобы концентрироваться на своих вот ощущениях, вы начинаете эти ощущения переносить на другого человека. Кто-то на кого-то злится, и вместо того, чтобы свою злость признать, говорит, нет, это ты на меня злишься, то есть перенос. Бывает так, что, например, человек себе какие-то качества не принимает, например, что он там жадный, он на другого эти качества переносит, это да ты жадный. Вся сложность в том, чтобы свою проекцию признать, заключается в страхе быть каким-то вот, ну не знаю, не, не таким, быть каким-то плохим, не соответствовать. Ретрофлексия. Как проявляется ретрофлексия вообще? Что это такое? Это когда вы делаете себе то, что хотите сделать другому. Например, вы на кого-то разозлились, но вместо того, чтобы это сказать человеку, вы начинаете злиться на себя. Вы кому-то хотите что-то предъявить, но вместо того, чтобы это сделать, вы начинаете с собой это делать. Запишите, пожалуйста, наверное, четыре ну, основных эмоции, которые говорят о том, что вы занимаетесь ретрофлексией. Первое – это чувство вины. Чувство вины возникает, когда вы считаете, что ваш поступок плохой. И вот вы говорите «мой поступок плохой», «мой поступок плохой». Каждая эта мысль, она он вызывает как бы э, такое вот самобичевание, самоедство. И на это уходит много сил. Можно себя замочить, вплоть до того, что заболеть даже можно. То есть, если вы в чем-то себя чувствуете виноватым, то можно себя довести до болезни, если сильная вина. Дальше, второе, второе чувство – это стыд. Стыд отличается от вины, то, что вы считаете не просто соповедение плохим, а считаете себя плохим как человека. То есть это более такая глубокая форма вины. я не просто там плохо там сделал я как человек вообще там очень плохой, как не знаю там, ничтожество, нет мне места там в этом мире. возникает стыд из-за того что у вас был какой-то прошлый опыт, где вас так оценили. Вина точно так же возникает. Вот и вина и стыд это эмоции социальные. То есть у, у животных этого нету. Это внедренное в процессе воспитания Для контролирования поведения, кстати. Следующая эмоция или там, чувство – это критика. Что такое критика? Когда вы начинаете концентрироваться на негативных каких-то аспектах, на недостатках. И эти негативные аспекты в себе прокручиваете там. О, я там не умею это, не умею то, руки растут из одного места, мозгов нету. Это, к чему это приводит? К тому, что вы тоже теряете жизненную энергию. Ситуация не меняется никак. Ну еще жалость. Вот. Жалость это тогда, когда вы отказываетесь видеть свои достоинства. И упиваетесь своими недостатками. Типа О, бедный я несчастный. Вот, позиция жертвы, это вот такой типичный признак жалости к себе. Все люди как люди, а я самый несчастный человек. В общем, все вот эти вот э, проявления ретрофлексии, они деструктивны. То есть ситуация никак не меняется, ничего не происходит. Но вы силы свои теряете, теряете время на вот этот вот, э, на это самобичевание. Следующий механизм дефлексия. Он возникает вот здесь, вот на самом, таком, скажем так, почти на самом пике. В чем он заключается? В том, что вместо того, чтобы сконцентрироваться на главном, внимание распыляется на другие темы. Ну, например, если я хочу есть, как я могу начать дефлексировать? Ну, например, буду смотреть в телефон. Вместо того, чтобы встать и там, взять какое-нибудь яблоко, начну смотреть в телефон. Или позвоню кому-то. Или еще чем-нибудь займусь. Начну там, не знаю писать, что-то делать. Чем плоха дефлексия? Тем, что основная потребность, актуальная, она не закрывается, легче не становится. И невозможно качественно делать то дело, на которое отвлеклись, потому что будет постоянно хотеться вернуться туда-сюда, туда-сюда. Как с этим быть? Всегда, в любом деле, в любом процессе Важно научиться выделять главное Главное это то, что нужно делать сразу Потом по ходу расставлять приоритеты Смотреть, что нужно делать вторым, третьим и так далее Дальше, профлексия Это еще такая поинтереснее штучка Это когда вы делаете другому То, что хочи, хотите от него получить вот. Часто э, профлексия выражается В том, что вы, например, хотите получить Заботу у другого человека ну, не знаю, например, там от женщины и начинаете усиленно заботиться о ней, ожидая, что «ну вот я сейчас вот так вот сделаю». И, конечно же, она поймет, что она в ответ, в знак благодарности, что-то похожее должна мне назад вернуть. Но не работает так. Скорее всего, оппонент будет думать, что «ну, раз что он делает, значит, ему это хочется, значит, ему это нравится». А что-то отдавать взамен, ну, это вопрос. Молчить, ничего не говорить, значит, ничего не хочет, все в порядке, значит. Или, например, вы там кого-то нахваливаете, хотите, чтобы вас похвалили. Вот. Хотите, чтобы, не знаю, там вас покормили, вы кого-то кормите. Вот. То есть само, само, в том, что вы делаете то, что хотите, в этом нет ничего плохого, это замечательно. Но если вы хотите другого, а делаете, скажем так, вот в профлексии, то.. Высокая вероятность, что у вас будет на, на, расти напряжение к человеку, расти недовольство. Э, следующий э, механизм прерывания контакта – эготизм. В чем он заключается? В том, что во время получения уже, скажем так, опыта, ну, например, там, я почувствовал потребность, что я хочу есть, взял яблоко и ем, в это время я начинаю отвлекаться на что-то, кроме удовлетворения этой потребности. Ну, например, вдруг, а вдруг яблоко не знаю, там, выращено на пестицидах, а вдруг оно грязное, а вдруг я сейчас его съем, у меня будет изжога. То есть вместо того, чтобы получить удовлетворение этой потребности, я начинаю себя прерывать как-то, пугая, что это что-то плохое. Вот. Таким образом, яблоко, может быть, я и съем, но удовольствие не получу. Потребность не будет удовлетворена, хотя физически, формально, по факту она закрыта. Но психологически я это яблоко не съел. Я себя там как-то загнобил, запугал э и не был в контакте с этим яблоком. бедным. Это возникает из-за того, что есть какие-то, скажем так, страхи, страхи изменения какие-то получить. У каждого из нас вот, есть некоторое представление о себе и о мире. И хорошо бы это представление научиться расширять, то есть быть адекватно гибким тогда, когда вы хотите получить новый опыт. Потому что без гибкости, когда есть какие-то жесткие вот штуки, типа «это только так», «мир устроен таким образом», «это вот хорошо», «это плохо», «это черное», «это белое». Такая излишняя категоричность мешает вам видеть многообразие мира и меняться в зависимости от ситуации, быть как бы универсальным. Это очень хорошо видно, вот этот эготизм, особенно вот у стариков, когда у них уже есть какая-то сформированная их картина мира, их представление о мире, и ничего вот вообще нового, они не хотят в себя впускать, они ничего не видят нового. С ними очень сложно общаться с такими людьми. И естественно, они в своем развитии остановились потому что много страхов есть, что-то поменять. Ну и последние два механизма, это уже после того, когда вы яблоко съели, вы начинаете, первое, обесценивать саму ситуацию. Второе, обесценивать себя в этой ситуации. Что такое обесценивание? Обесценивание – это... Игнорирование факта происходящего, игнорирование того опыта, который вы получили в ситуации там тех ресурсов, которые в ситуации были. Когда вы говорите, а это все ерунда, там 20 лет на смарку, например. Обесценивание всегда э, ⁇ это сильная очень потеря энергии. Если вы обесцениваете себя, вы себя лишаете в пространстве прав и возможностей, и автоматически снижаете свою самооценку. То есть, вот, Самый эффективный способ повысить свою самооценку – это научиться адекватно оценивать свое прошлое, воспринимая и замечая успехи, замечая достоинства, замечая те ресурсы, которые вы приобрели, то, чему вы научились. И наоборот, низкая самооценка – это человек является профессионалом, мастером обесценивания. Естественно, если он сам себя обесценивает, ему это этого плохо, тогда хочется мнение со стороны получить. Получить тогда какое-то поощрение, похвалу, признание от других там, внешних людей. Такой человек будет постоянно зависим. Он будет думать, о, вдруг я это сделаю, вдруг это кому-то не понравится. А что люди скажут, что люди подумают? Будет постоянно <къем> сомнение и ориентация на каких-то внешних людей. Если же наоборот вы научитесь себя оценивать, у вас будет нормально все самооценкой, вы будете устойчивы, более устойчивы от чужого мнения, и будет меньше сомнений перед тем, как что-то начать.